Знаешь, как большинство уважающих себя блогеров, я, наверное, также решил записать дис на iOS. Говно. Только не на iOS 11, а на iOS 10.3.3 бета. Привет, Apple Finder у микрофона. Буквально вчера компания Apple выпустила шестую бета-версию iOS 10.3.3. На своем канале я уже делал обзор на пятую бета-версию iOS 10.3.3 и оттуда мы вынесли с тобой, что в принципе там ничего нового нет, за исключением того, что новая прошивка будет фиксить какие-то системные баги неисправности, на iPad Pro добавят новые обои и т.д. Кстати, скачать их можешь ты по ссылочке из моего паблика в ВК. Я опять же на него ссылочку наставил в описании под этим роликом. В общем, можешь перейти скачать. Там также и профиль для установки бета-версии ios 10.3.3 имеется. Собственно, если мы о всех нововведениях с тобой поговорили, то почему я записываю это видео? На самом деле все довольно просто ты, я не знаю, или не ты, я <смех> просто без понятия, кто посмотрит это видео. Но ладно, не суть. Некоторые из моих подписчиков писали мне в личку во ВКонтакте, что у них присутствует проблема с ускоренной разрядкой аккумулятора на их айфонах, которым я не знаю после покупки даже месяца нет трех месяцев и так далее и тому подобное. Были еще и случаи, когда люди меня просили им помочь с тем, что при каких-то банальных стандартных задачах типа переписки с друзьями во ВКонтакте их устройство просто жутко греется, но все, что я рекомендовал им делать, это либо а, сбрасывать настройки и б, устанавливать бета-версию iOS 10.3.3. И, как правило, второй вариант помогал большинству, но некоторые вот мне пишут, что слушай, твоя бета-версия нам не помогла, что делать, какие еще способы решения этой проблемы есть. Знаешь, я довольно долго думал над решением этого самого вопроса и мне кажется, что я нашел, в чем на самом деле кроется проблема. Расскажу небольшую историю, вчера мне нужно было вставить в 4 утра и съездить из того места, где я снимаю, в Москву и из Москвы обратно сюда. Ты не подумай, я не мазохист, я не туда-сюда бегаю ради того, чтобы поснимать здесь, не суть. И мне нужно было подзарядить свой iPhone 7 Plus, который сдох где-то уже к а, второй половине дня, но часов 6 у него оставалось уже процентов 10 или 5 что-то в этом районе. Я еще заскочил попутно домой и взял вот такую вот розовую зарядочку. Ну, потому что Rose Gold для пацанов на самом деле, если кто не знал. Ладно. И опять же, не суть. Откуда она у меня, что она у меня делает. Главное, заряжает устройство и хорошо. Подзарядил я свой 7 Plus с 10, ну, условно до 40 процентов с помощью вот этой. Этой малышки и китайского красного кабеля Remax, которым пользовался до какого-то времени аж целый год, но опять же плюс-минус. Он у меня еще, помните, в обзоре мелькал. Я говорил, что у него такой привкус малины, что-то такой запах, или все. Ну, короче, ж неважно. В итоге мой айфончик, заряженный от пауэрбанка, благополучно разрядился с 40 до 20 процентов ну где-то за минут 15-20, это точно. Я не делал ничего сверхъестественного. Я просто переписывался со своими друзьями, девушки там ВКонтакте. Не суть. Слушал музычку, что-то подправлял в настройках, там писал что-то для канала. Опять же, это не главное. Суть вопроса в том, что от чего и каким образом я зарядил свое устройство. Для того, чтобы твой iPhone разряжался гораздо медленнее и держал зарядку дольше, все, что я тебе настоятельно порекомендую сделать, отказаться от использования при зарядке, опять же, твоего смартфона, различных китайских шнуров, кабелей, адаптеров и так далее и тому подобное, а использовать только оригинальные сертифицированные аксессуары, компании apple если ролик тебе действительно понравился тогда помоги мне его сделать популярным все что я попрошу тебя сделать это поделиться этим самым видосиком со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях где ты зарегистрирован до скорого пока